В этом видео хочу поблагодарить Евразийскую академию предпринимательства за прекрасный курс риэлтор бизнес и профессии, который мне очень понравился, много материала, более все расписано, как использовать, что делать и что в итоге получишь. Покупаю этот курс, ну я покупал минимум, потому что, как говорится, не было такой возможности взять VIP, ну, я, может, еще вернусь за випом. Смысл в том, что когда был бесплатный вебинар на эту тему, Дарья все рассказывала, что и как на этом курсе будет и какой материал, мне заинтересовало, я понял, что если 50% хотя бы информации, которая там представлена будет на самом курсе, то здесь заработать можно, то есть используя этот материал непосредственно в риэлторской деятельности. Я сам начал деятельность в октябре месяце, переехал из мегаполиса и понял, что только здесь такими инструментами и именно в недвижимости можно получить нормальные деньги. Потому что разница с мегаполисом здесь реально чувствуется, что в остальном я не вижу, где можно заработать. Поэтому принял решение, купил курс. О результатах расскажу позже, через пару месяцев, когда уже используя данные возможности, инструменты, уже получу результат. Потому что сейчас что рассказывать, пока я только запустил. все настроил. Поэтому все, всем спасибо, спасибо Антону, спасибо Дарье, вы замечательные люди, прекрасные спикеры. Много даете, вот, рассчитываешь меньше по факту, а получаешь больше. Это супер, это классно. Надеюсь, когда-нибудь побываю в Глинжике и с вами встречусь и за чашкой чая а, узнаю что-нибудь новое или расскажу о своих результатах. Спасибо и до встречи.